К регистрации также хочу вам напомнить перед началом данного видео прочитайте внимательно правила инвестирования. Никогда не инвестируйте последние деньги либо же заемные деньги. Я вам всегда рассказываю и показываю, где я зарабатываю и где можно заработать. Я не админ проекта, я не знаю сколько проработает тот или иной проект. Ну, в таких проектах, как показывает практика, мой подписчик заработал на дистанции 700 долларов. Возможно, ему повезло, он участвовал в разных проектах и заработал такую сумму. Давайте, кому такая тема интересна, я вам покажу, как здесь зарегистрироваться, как пополнить баланс и как начать здесь зарабатывать. Под каждым своим видео я оставляю ссылку, вы по ней переходите, попадаете на мой сайт. Также перед началом данного видео хочу вам порекомендовать пройти регистрацию в кошельке А4. Скоро будет старт, в следующем месте старт. Это долгосрочный проект, который будет работать и приносить деньги. Если вы хотите в этом проекте зарегистрироваться, нажимаем вот кнопочку «Send Mal». Вас перебрасывает еще на одну страничку. И здесь полностью описание про данный проект. Минимальное пополнение здесь 22 трона. Минимальная сумма вывода 1 и 1 трон. Комиссия на вывод 0%. И... Каждое время обновления, каждый день по сингапурскому времени в 12 часов. Вбиваете в Google сингапурское время и ровно в 12.00 финансовое обновление будет обновляться сайт. И когда сайт обновится, вы сможете выполнить новую задачу. И если у вас будет VIP1, вывести 1.1 .1 трон. Давайте сейчас посчитаем здесь окупаемость. 22 мы разделяем на 1.1 получаем. 20 дней окупаемости, это когда у вас будет VIP 1. Если вы захотите купить VIP 2, он стоит 66 долларов, разделяем на 347, получаем 19 дней. Ну и так далее, сами считайте, какой вы VIP хотите здесь приобрести. Реферальная комиссия здесь, первый уровень 10%, второй уровень 2%, третий уровень Точнее второй уровень 5% и третий уровень 2%. Здесь у вас будет официальный телеграм-канал, в котором у нас 2977 пользователей и служба поддержки. И вот кнопочка регистрация. Нажимаем на нее, попадаем на вот такую вот страничку. В первом поле прописываем вашу электронную почту. Второе поле прописываем ваш пароль третье поле подтверждаем пароль и четвертое поле прописываем пароль для вывода денег я всегда прописываю 6 цифр и нажимаем кнопочку зарегистрироваться попадаем вот в такой вот кабинет и первым делом, что нам нужно здесь сделать чтобы зарабатывать нажать кнопочку research и на этот адрес кошелька вам нужно перебросить ту сумму на которую вы хотите купить VIP подождать примерно 5 минут, когда 5 минут пройдет, нажать кнопочку Submit подтвердить. Идем, выбираем VIP, тот, на который мы пополнили, нажимаем кнопочку Join now. После того, как вы выбрали VIP, переходим на главную, открываем VIP и кликаем по любой картинке, выполняем здесь задание. Здесь одно задание нам дается, которое стоит в моем случае. Один и один трону. Вот второе задание я уже выполнить не могу. Завтра ровно в 12 часов дня, после лингапурского времени, я зайду и выполню второе задание. Теперь нажимаем кнопочку «Виздрав», «Вывести деньги». Здесь прописываем свой кошелек для вывода денег. Нажимаем кнопочку «Submit». Далее нажимаем кнопочку это wizdraff method Прописываем свой кошелек для вывода денег и пароль, который мы придумывали при регистрации для вывода денег И нажимаем кнопочку подтвердить Итак, кошелечек мы добавили Теперь возвращаемся назад Вводим сумму, которая у вас на балансе Пароль для вывода денег И нажимаем кнопочку подтвердить И вот она выплата на один трон У меня уже на кошельке Кому интересен данный проект Все подробные ссылки будут в описании Также читаем правила инвестирования Перед тем, как инвестировать Деньги на этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.